Всем привет, дорогие друзья, с вами Трикса, ну, тире Ваня и тире Ник из Бро. Ребят, это прямое продолжение четвертой серии, я их снимаю подряд, ну и в прошлой серии мы остановились на том, что мы с э, вот этим челиком, где он, где он, где он, люди, с э, э, Даффер, с Даффри, я его так могу назвать, Uh, нас кто-то запер, что ли, в музее Ну, этим я смогу поймать змею mm -hmm. Давай попробуем А А Эффективно, эффективно Ага Ой Картина Упала Давай щипцами А ah. а. Ah. Понятно Офигенно ты Ловим, ловим, ловим Хоп, поймали, поймали Давай Исчезло. Что мы теперь тут должны искать? Интересно лягушка, ага, и тарелка, ага. Но мы нашли О, скотч. С помощью скотча мы это наверное и склеим, да? Ага <свис> Ребят, это Это интересно Ага Это очень большой Ладно Ага Нам надо соединить всю рамку. Первым делом лучше. А, соединил. О. А. Офигенно. Ща, можно я тогда то соединяю лицо горгоны. Ага. А, вот, как я понимаю. Uh, сложно Сейчас Ребят, мы так не дособрали пока что рамку А, собрали Ага Ага, ага, ага. Это его ноги. Соединить. А это, о, отлично. так мы нашли. Карта по тайной, а, у, интересненькая. А, вот зачем они были нам нужны. Эээ. Uh, Эээ, uh, uh, uh, Теперь тут нолик. А тут вот Теперь у нас есть. Дверь на крышу заперта. Я Я uh, тоже видел кос ножом. Давайте выберемся. Дафри, ты ничего не делаешь! Это я тут все делаю. <merchantavilion> э! Э! Ты кто? А этот выжил. Ладно. Отлично сработал. Вам нужно знать кое-что. Я, я на секретном задании. Most people. of them were small and in everything illegal. In my, my employers country. discovered that uh, there's a mysterious substance being shipped from to Britain right to the US. US. The shipment I was tracking uh, ended here, here in Creek. Uh, uh, That's uh, all I can tell uh, you. Uh, Did you notice uh, the light coming uh, out from uh, the uh, There uh, has to be an underground passage. I'll try to follow our mystery man. Stay vigilant. Опасно. Ой. Что это? Ключ от... Чего? От коллектора? А. А. А, <с <Cube> <с <Such> сложно. Давайте посмотрим на... Музей. А, -а, -а, а Вот это звук... Вот он. Ух. Ну. Пошлите. Я не помню. Так. Налево и направо. Ребят. <laughs> Я запомнил. Лучше. нет. сейчас. опа. веревочка. давай, давай, давай. крути. угу. ага. ага. Э эффективно у тебя проход. о. А, это Хелен. Hold on, Helen. I'm coming. Держись, Хеллинг, я уже иду. Туфелька. Хеллин что-то уронила. Они все э, замешаны в этом. Абсолютно все. Ты должна... Непонятно, что я должен. Давайте прочитаем. Я знаю, что э, дайфер не так прост, как кажется, на первый взгляд. Он же работает под прикрытием. Как будто его глупая э, гавайская футболка могла хоть кого-то обдурачить эффективно спасибо а у нас теперь еще на трех замках эффективно дверь на трех замках давай пошли смотреть что что за It's the thing from before. это что существо, что видела раньше, это существо, которое на нас напало, он в библиотеке, я должен а, все проверить ага цели улик пока что нету М -м, мы можем выйти на мост только нам что-то тут надо Давайте я по карте перемещусь сразу в городской площадь. Да, городской площадь. Плоская губса. Закрыто на ремонт. Закрыто. Кто-то дверь outside, что он следит. И он следит за мной. Да. Ага, линза сломана Но это что? Печать чая? Линза? Угу, разбита О, вот зачем они Как я понял, да Давайте так О Сработало ты там следишь за мной? Ага, там ключ Зачем нам дали газету? А, дыра большая и широкая Может я смогу а, положить что-то? А -а -а. Держи а, -а, а Я понял вас Ключ Читательская кон... Что тут произошло? Here? Ребят, на, на этом сегодня мы закончим эту видео-серию. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. А, ребят, если вам нравится этот контент, не забываем поддержать меня лайком и подпиской на канал, потому что это будет приятно. Ребят, э, если вам понравился этот видеоролик, ставим лайк и напишите на, в комментариях, почему он вам понравился. И ставьте дизлайки и пишите тоже в комментариях, почему вам не понравился видос, чтобы э, у нас выходил более лучший контент. Всем спасибо, кто посмотрел этот видос. Не забываем подписываться на наш канал, ставить лайки, оставлять комментарии, ну и все. Всем пока, всем удачи и всем...